Финал, Эва Summer 2021, с вами Александр Найф-Смирнов, коллектив Ripe Wizards и Royal Flash. Первая карта сегодняшнего Best of 3, это карта Мираж. Собственно, вторая карта Тускан и... Третью называть пока как обычно не буду Может быть она не понадобится, а может и понадобится В общем, об этом уже будем а, Разговаривать, так скажем, отдельно И по ходу, собственно говоря, просмотра матча а, Royal Flash начинают в атаке И Ripe Wizards будут оборонять точку А, потому что именно на нее готовится выходить Рояльцы И первый минус, кстати говоря, как раз таки За атакой есть игроки Обороны в коннекторе, есть под КД респауном также парочка игроков И какие-то небольшие размены вроде бы Игроки обороны дают, того Хорош хэдшот, минус фодизор 3 в 3 ситуация, пока Главенство на точке А пока непонятно кому достается Но поставлена бомба и закладка Прикоп с Авапином Таки выбивают своих оппонентов и счет становится 1-0 в пользу коллектива Ripe Wizards. Давайте знакомиться с составами, и они на ваших экранах. Коллектив Royal Flash представляют сегодня Special Zored, Hantic, Fodizor, RZA и Returkin. Ну а коллектив Ripe Wizards в свою очередь представят AWAPEN, закладка Прикоп, юзер... User... Но ну, я не знаю, как опять же читать Мы будем Эмиком называть просто Ну и Broken Hands Надеюсь, что у него... Хотя Hands, то есть руки, да То есть сломанные руки Проблема, что руки сломаны Надеюсь, это не помешает играть Так, это не я Ну, я понял, я понял, да Я, я заметил Но забавно, что у вас практически а, одинаковый, да Только ты разве что Ильйос бег, А он просто Ильёс Авапен и юзер по минусу на ретейке точки Б. Но ну, Эмикс с Broken Hands также еще делают по минусу. И коллектив Райп Wizards ожидаемо забирает второй раунд. Ничего сверхъестественного как такового здесь нет. Но Royal Flush'овцы, заметьте, что в пистолетке поставили бомбу. Что в экономическом раунде также удалось поставить пакет. И вероятнее всего сейчас мы увидим э, девайсы э, у атаки. Да, появляется автомат Калашникова у Фоди. Ну и автоматически, я так полагаю... В силу того, что Royal Flash далеко не нубики, девайсы будут у всех. Ну, может быть, единицы, там один-два человека сыграют с диглами, но, скорее всего, калашами будут вооружены абсолютно все. А монета Сианда, привет. Буду болеть за обе команды, Лейзи Бир, это хорошо, но победит, к сожалению, только одна команда, потому что две команды первое место занять, как известно, не сумеют. Что ж, с девайсами и кое-какой раскидочкой открываются на точку А Ребята из команды Royal Flash размениваются два в одного Эми, Кавапен и закладка прикоп малости, я так думаю Шокированы таким поворотом событий Закладка прикоп при этом имеет МПшку в руках Что, в общем-то, не самый лучший девайс при ретейке Учитывая, что соперники с полноценным баем Авапен, вот, наверное, мне кажется, надежда команды Ripe Wizards в этом выбивании, если вообще она, конечно, будет, но Хаешка, на мой взгляд, ставит здесь все точки над И, и Авапен вынужден уходить на сейф и, таким образом, команда Ripe Wizards отдает первый девайс на раунд в этой встрече своим соперникам из коллектива Royal Flash. Как я уже говорил, дамы и господа, на мой взгляд, Royal Flash и Ripe Wizards являются сильнейшими командами на данный момент на сцене Counter-Strike 1.6 И на одном из стримов я уже, в общем-то, упоминал, что с радостью бы посмотрел на их противостояние в виде какого-нибудь шоу-матча по формату Best of 3 Шоу-матча Best of 3 не подъехало, но зато подъехал не менее интересный, я надеюсь, Best of 3 финал Финал турнира И это значит, что команды выносили своих соперников По ходу этого самого турнира Ну, как минимум Пачками, если я не ошибаюсь Там 8 команд участвовало Ну, до этого еще был групповой этап То есть, вероятнее всего, команд было чуть-чуть больше Но в сетке плей-офф участвовало 8 команд и как минимум каждая команда вынесла по два соперника. То есть по две команды отлетели от рук Royal Flash и Ripe Wizards. Ну это все, опять же, лирика. Давайте углубимся чуть-чуть в просмотр матча. У нас пока ситуация 2 в 3 с выходом на точку Б. Авапен не ошибается в стрельбе, а вот Ирзак, к сожалению, не сумел попасть вот это на да, Фоди. Вышел посмотреть, получил в голову плюшечку и вынужден бежать, естественно, на точку А. Тем более Хантик здесь находится вместе с ним и, в общем-то, саппорт в случае чего дать сумеет. А вот Авапен с Брокен ну, определенно, конечно, пойдут выбивать. Потому что, ну, при ситуации 2 в 2, на мой взгляд, глупо уходить, сейвиться. Как минимум, хотя бы нужно дожить до ситуации 1 в 2, а, а уже там можно подумать о каком-то сейве. Хантик. Пропускает соперника в сайт. Здесь включается Фоди Зора, Вапен забегает. И попадает кросс файр, так называемый, от Хантика и Фоди Зора. В общем, Роял Флашевцы, как вы видите... Мастера обставлять атакующую сторону И вот... Собственно, здесь проблема, конечно, кроется в том Что коллектив Ripe Wizards вовремя не распознали перетяжку на точку А Вполне себе, как мне кажется, можно было прочитать ситуацию В которой твой соперник просто уйдет И уйдет Уйдет и не будет заходить на точку Б Учитывая факт того, что все соперники Погибали при выходе на точку Б И есть информация о том, что точка А уже пустует Ой-ой-ой, ничего себе Юзеры Broken Hands э, На диглах умудрились сделать Три минуса, но теперь слово За коллективом Royal Flash И в результате разменов По-прежнему перевес Численный. Естественно, остается за коллективом Ripe Wizards. Ну и ребята уже, в общем-то, разжились даже двумя девайсами. Аваппин у нас с Фамасом и Броккенхэнс с автоматом Калашникова. Кстати, закладка прикоп 5 хп. 5 хп, но позиция, в принципе, с которой если прилетит какой-то шальной ваншот, то это будет даже, ну, на мой взгляд, очень и очень интересно. В общем-то... Интереснее, конечно, смотреть э, Broken Hands, да, то есть поджим под точку А и, в общем-то, сбор информации, дающий понимание того, что выхода на точку А вероятнее всего не будет, и закладка при естественно, уходит э, собирать чуть более детальную информацию по выходу на точку Б. Ну, 5 хп здесь должны определенно, конечно, погибать, и ретейк при 2 в 2. Ну что, пошла прокидка, естественно, по этой информации сразу Райп Визард начинает оттяжку, погибает закладка прикоп, и бомба будет устанавливаться. Однако по лайфбарам игроки атаки уступают, хотя РЗА какой сумасшедший хэдшот по АВАПену. Брокен Хэндс. Ничего себе не менее сумасшедший хэдшот по РЗА, и 1 на 1 э, с Ретуркином. Ну и начинается... Танцы, шмансы, обниманцы, кто кого перестреляет, все-таки Ретуркин выходит победителем в этой перестрелке, Хенс не сумел повторить свой предыдущий красивый хэдшот, ну или даже просто хотя бы убить соперника, в общем-то не удается, прискорбно, но, как говорится, факт. 3-2 в пользу коллектива Royal Flash, и, дорогие друзья, я, как обычно, должен вам сказать результат голосования. В группе ВКонтакте большинство голосов было отдано за команду Royal Flash, если быть точным, это 73%, то есть 73% зрителей, находящихся в группе ВКонтакте, думают, что в этом финале выиграет именно коллектив Royal Flash. Ну и, конечно, пользуясь случаем, напоминаю, что вы можете голоснуть, так скажем, в чатике на ютубе, где, кстати, в данный момент выигрывает команда Райб Wizards. Юзер. <coughs> простите. Энтри фраг при турке, ну а тут хунтик сходу прям выхватывает в голову от, от, от закладки прикопа. Далее еще один минус от юзера и Брокен Хэнса. Где-то там потерялся один фраг от РЗА. Ну что, спешл зорот. Достаточно неожиданная позиция, наверное, в какой-то степени была для юзера Не сумел юзер справиться Ну, здесь, конечно, Авапен в спину должен был закрывать Спешл Зорода Не знаю, почему он промахнулся И что самое интересное, мне непонятно, почему Спешл Зород не повернулся, когда ему в спину стреляли Решил, видимо, ретироваться с опасной позиции как можно дальше Но если, типа, мне стреляет в спину, пожалуй, убегу-ка я подальше выход в седьмом раунде этой встречи на точку а неожиданный выход достаточно быстрый но учитывая что это диглы, не совсем рабочий спешлзорд и РЗА, тем не менее пытаются потеть и спасать команду однако странное появление юзера около ямы где-то он там видимо в дымах сидел все это время и просто выжидал выжидательная позиция принесла как минимум хотя бы какой-то плюс и по результату у нас остался один спешл зорд, у которого 43 хп И бомба лежит, ну, максимально в неудобной позиции Которую потенциально забрать, скорее всего, не выйдет Но минус по закладке прикопу дает возможность надеяться на светлое будущее У юзера 100 хп, напоминаю, и есть автомат Калашникова И плюс ко всему просто изумительнейшая позиция Которую, ну, грех, на мой взгляд, не реализовать и 4-3. Временный ничейный результат разбит стараниями коллектива Ripe Wizards. Ну, любой временный ничейный результат, в общем-то, рано или поздно будет разбит. Потому что, как вы знаете, это не CS GO с ее матчмейкингами. Только там у нас может быть 15-15, и это ничья. Везде, конечно же, овертаймы, и, в общем-то, в любом случае, в каждом матче... По концове кто-то выигрывает. Даблкил от Авапина, Ретуркин, минус закладка Прикопа. а следом Ирза справляется с автором двух первых минусов. В этом раунде еще один минус от Туркина и Брокен с юзером. Я не думаю, что прям находится в замешательстве, но учитывая позицию Брокен здесь скорее в замешательстве могут оказаться роял-флашевцы, потому что сейчас внезапное появление Брокен а. может здорово подпортить раунд команде Команде Royal Flash, но тут, так скажем Broken Heads немножко неудачно Открылся со спины, да, первая очередь Которую он выпустил в результате не убила Соперника, юзер смог сделать Один минус, но, по-моему, если я Не ошибаюсь, дабл даблкил от Ритуркина э, В результате Приговорил команду Ripe Wizards к поражению И счет 4-4 Вчера Если вы помните, дамы и господа, мы смотрели Матч за третье место На турнире ESL Pro League Номер один. И, собственно, там у команд была приблизительно похожая история То есть они шли прям ноздря в ноздрю Ну и, кстати, из всего Best of 3 сыграли все три карты Закладка прикоп Притаившись за ящиком, к сожалению, не смог забрать соперника в спину Горе, печаль и тоска, когда в спину кто-то не убивает Тем более закладка прикоп В общем конечно, такие минусы должны быть сделаны, на мой взгляд Ну да ладно Royal Flash вырываются вперед. И у меня, меня терзают смутные подозрения, что Райт Wizards немного не готовы к э, данной встрече. Как минимум, ввиду того, что они все-таки в обороне и сейчас потенциально могут сдать шестой раунд Royal Flashм. При учете отсутствия экономики как таковой. Ну, есть диглы, конечно, пять диглов и одни дефюз-киты. Эмик, энтри фраг, разменный фраг от Рза и Broken hands. Ну да. Ну да, ну да, конечно. Не удалось в упор затыкать с дигла, попытался зарезать, но, опять же, это не тот уровень команд, где можно просто взять и подойти кого-то зарезать. Ну, я, во всяком случае, надеюсь, что уровень здесь совсем не такой. И минус с ножа здесь будет скорее, каким-то чудным явлением. Ну что, закладка прикоп. Слышит прекрасно топающих соперников в окнах. Как минимум одного. И забавно, по-моему, сейчас можно было заметить кусочек э, модельки оппонента Но что-то пошло не так и заметить-то не удалось по результату Закладка Прикопыч э, сейвит свой дигл Я надеюсь, что у него хотя бы есть армор В противном случае этот сейф можно ставить под вопрос Но в результате все-таки 6-4 э, Естественно, опять же, диглы Диглы, по идее, пистолеты очень-очень опасные. Я знаю очень много людей, которые с них стреляют, как, блин, не стреляет никто с калаша. Поэтому нельзя списывать никогда диглбай со счетов раньше времени. Ну, как, как вы заметили, энтрифракта дал эмик. Именно с деглом, и вот сейчас, как вы видите, снова какая-то в канале происходит. У команды Royal Flash постоянно какая-то навязчивая идея выходить на точку А, хотя раунды у них получаются хорошо, как по мне, на точке Б. И я все-таки рекомендовал бы ребятам чаще уделять внимание именно этой позиции, но по каким-то неведомым мне причинам ребята из команды Royal Flash обходят точку Б стороной, и играют ее далеко не так часто, как хотелось бы Прокидка из ямы Естественно, по количеству гранат можно догадаться Что, в общем-то, это не более чем один человек Broken Hands убивает Хантика, который ждал, ждал этот поджим Но не справился с ним, боже мой Следом еще и Special кстати говоря, угомонили РЗА остался последним Хороший минус по Broken Hands 96 хп Ситуация около не берущейся Повторюсь, около не берущиеся. Нельзя отменять вероятность эйсов, но теперь уже, я думаю, можно отменять смело. 13 хп после неудачного мува на коврах и 20 секунд до конца раунда, на мой взгляд, максимально прозрачно намекают на то, что тут уже никаких клатчей не будет. Сейчас прилетит какая-нибудь хаешка и просто будет как бы до свидания. Но, видимо, у РЗА или у его команды все не очень хорошо с деньгами. Поэтому было принято решение все-таки слить девайс. А у нас 6-5. Неожиданные, но черт возьми, 6-5. Почему неожиданные? Ну, потому что у команды Ripe Wizards я бы не сказал, что Бай был настолько уверенный. Он скорее был какой-то вот прям из крайности в крайность. Кто-то играет с диглом, кто-то играет с АВП. И в целом... У кого-то с экономикой все супер гуд, а у кого-то просто максимально посредственный бай, в котором участвует только один пистолет. Ритуркин забирает Брокенхэнса, ну и автор даблкила, уже триплкила. Ой, квадрокилл от Эмика, да-да-да. Беда, один минус от Авапена и квадрокил от Эмика. Жесть. Жесть, как она есть. Ну, при этом, кстати, Эмик на самом деле убивает достаточно редко своих соперников. Его статистика 7 на 9. При том, что 4 фрага он сделал в предыдущем раунде. 6-6. Очередная ничейчка у нас нарисовалась на экране. но, кстати, не лишены до сих пор экономики ребята из Royal Flash. Какие-то раскидки есть. Девайсы, во всяком случае. Есть у каждого игрока коллектива Рэпп. Ну и тут по информации, собственно, нужно обязательно, конечно, забирать э, соперника в Зигзаге. И с этой задачей. Ну вот забрать коннектор, к сожалению, у Фоди не выходит. Хотя позиция достаточно ключевая. При том, что выход -то пойдет на точку А. Ретуркин минус Брокен Хэнс. И Эмик отдается в окнах. Закладка прикоп с юзером вдвоем. У юзера, кстати говоря, была снайперская винтовка. И она, кстати, у него и есть. Закладка прикоп с Отличные два минуса. Спешл Зород и РЗА, и один из игроков это Спешл Зород, он просто пушит юзера, в наглую пушит, дамы и господа. Закладка прикоп, 80 хп, два соперника, и один из них уже, кстати, в сайде. Но выбита бомба, да, за этой бомбой придется теперь сходить, и контакт с закладкой прикопом, видимо, избежать, ну, попросту не удастся. Кстати, максимально профитная в теории позиция у РЗА, если Спешл Зород, конечно, сейчас не погибнет. Что, бомба подобрана, здесь Серза пытался отвлечь на себя внимание, чтобы успел игрок атаки, то есть его тиммейт. Ууу, нихрена себе прострел, Ха -ха. обоюдный, кстати. Оба попали друг другу в голову, но за счет малого количества лайфбара погиб игрок. Да ладно, ну что за ящик-то такой? Магический ящик, черт возьми, оттуда игрок атаки выстрелил игроку оборону в голову. Сам получил в голову. И следом игрок обороны все-таки погибает от хедшота через тот же самый ящик. Магия. Магия карты Мираж. Ну и команда Royal Flash, я не знаю, заслужена или не заслужена, но все-таки становится победителями в предыдущем раунде. Счет становится 7-6. Ну, борьба прям... Борьба в данной половине такая, что можно представить, что во второй половине Ripe Wizards бороться... Бороться на таком же уровне не сумеют Потому что сильная сторона перейдет к коллективу Royal Flash И в атаке Ripe Wizards могут просесть а, Будя, приветствую Ну что, Хунтик попадает под прострелы, 1 хп Но ну, почему Хунтик не стал уходить, я так и не понял, конечно на мой взгляд это было бы целесообразнее Ну еще один минус от юзера И попытка зайти на точку А В общем-то захлебнулась и Еще даже как бы и не реализовавшись Все попытки Каждый кто выходил погибал Ну единственное да, кто-то Я даже не успел понять кто, но убил юзера Так или иначе Спешл Зорд с Фоди Зором Остались вдвоем и, Ну если будет перетяжка под точку Б Так ее игроки обороны уже прочитали Собственно, спешл Зорода немного притормозили. Ну а Фоди на ковры-то пройти успел. Но другой вопрос в том, что его здесь авапен уже ждет. И позиция скорее нечитаемая, потому что обычно человек выйдет чекать левый угол. Но нет. но нет, Фоди вышел чекать правый угол Вот тебе, пожалуйста, парадоксик небольшой получился Спешлс Дород 24 хп И удалось пройти в зигзаг Но бомба-то потеряна на коврах А до конца раунда Немногим меньше 10 секунд А точнее уже вообще 3, да То есть пока я вам это рассказывал Раунд закончился И победа в раунде присуждается коллективу Райп Визардс Счет 7-7 И, дамы и господа Счет на начало второй половины Будет максимально дружелюбным 8-7 Только вот вопрос Кто сможет взять 15-й раунд В этом достаточно непростом противостоянии Ну и также хочу отметить Что На мой взгляд Риви первую половину сыграли Ну на 4 с минусом Эмик Хороший минус по поди Зору Пунтик. Хунтик, он же Хантик. Даблкилл с дегла. Опять-таки, что парадоксально. Один игрок выбегает с ковров, ставит два хедшота, подбирает девайс и умирает. Проклятый, видимо, автомат Калашникова там был. Ну что, юзер. Последний минус, я имею в виду в его исполнении А, выход от команды Royal Flash на точку Б Закладка прикоп Уже, кстати говоря, не первый раз сидит в этой позиции И именно на точке Б То есть, на мой взгляд, команды Royal Flash Должны прочитать эту точку И непременно должны чекнуть соперника ну, как-то все это прям вот совсем плохо получается. Да, погибает Special Zorder. За смог разменяться 2 в 2 с поставленной бомбой. Таймер на команду Royal Flash работает. И попытка ретейка РЗА, ни хрена себе. Ну это прям красиво. Красиво было, и в результате все-таки большую, количе... большую часть простите раундов э, сыгранных в первой половине. Забирает команда э, Royal Flash. Тем хуже для коллектива Ripe Wizard, в принципе, давайте опять же объективно. Счет 8-7, на мой взгляд, ни в коем случае не является провальным хоть для какой-либо команды, потому что это скорее все-таки приближенно к тому самому ничейному результату. Ну, типа 7-7, 8-7, это мелочь. От души уважаю тебя, Шамшот, спасибо большое. Очень приятно подобные вещи слышать Ретуркин, даблкил на юспике Хунтик даблкил на юспике И Ритуркин делает уже третий, кстати говоря, фраг В результате два парня из команды Royal Flash В общем-то закрыли своих соперников Которые также пытались выходить на точку А Но вот почему настолько минимальное количество времени и внимания уделяется точке Б? Ну да, в какой-то степени на нее тяжелее выйти. Но давайте мыслить логически. Если вы на нее все-таки вышли и забрали ее, так ее проще удержать. Почему не пользоваться этим? Ну вот сейчас, кстати говоря, не более чем отвлекающий маневр от Брокенхенса. И основной выход пойдет все-таки на точку Б. Как вы можете заметить, здесь РЗА. Минус эмик и закладку прикоп. хороший хэдшот. В точку забежать удается. Минус от Авапена. Спешл Зород. Ну что, а авапан с юзером. Конечно, битый. Очень сильно битый. 28 и вот 18 хп маловато. авапан делает минус по фойде. Спешл Зород разменивает. И юзер пытается поставить бомбу. Но здесь, как говорится, хотя бы выиграть деньги. И в результате, да, после поставленной бомбы последнее слово за Ретуркина, но счет 10-7, но поставлена бомба, да? То есть можно надеяться на ранний бай, который, я думаю, все-таки будет, будет сделан коллективом Ripe Wizards. Брат, мне приятно, что ты делаешь стримы на КС 1.6. Желаю тебе всего хорошего. Большое спасибо, Шамшот, и тебе тоже, конечно же, только позитивного, только хорошего и только светлого. Немного нас осталось Любителей Counter-Strike 1.6 Ну а комментаторов так вообще не очень много по 1.6 Калашики Два, если быть точным, у коллектива Ripe Wizards И это опять же тот бай, про который я говорил Я не совсем одобряю Решение купить два автомата и три пистолета Но вот три автомата и два пистолета Одобряю Собственно, объяснял на предыдущей трансляции почему Поэтому не буду повторяться Дабл Даблкил от Ритуркина, юзер последний Пытался разменять погибших тиммейтов Зная позицию соперника Но нет Но просто нет, 11-7 Без шансов Ну а что, теперь можно сделать Три девайса, два пистолета Собственно Зеркалочку предыдущего раунда И вроде бы как сделали один полноценный панец. Но нет Как я вижу, просто Просто пистолеты Здорово всем, привет, Рустам, приветствую Никера, приветствую Ну что, смотрим, Райт Визардс Кстати, калаш все-таки есть один У юзера все, минус калаш, но два, два калаша было, Действительно Забавные, забавные ребята из команды Ripe Wizards делают не самые, конечно, правильные вещи 13 хп, короче, осталось у Брокен Хэнса Заход на точку Б получился, ну, плохой Но он получился плохой, почему? Потому что минимум раскидки и минимум девайсов Ну, два калаша, серьезно Ну, ребят, ну... Не... Ну, почему первый раунд вы берете два калаша, три дигла, второй раунд вы берете два калаша, три дигла. Вы просто методом э, перебора, так скажем, э, пытаетесь все-таки добиться ситуации, в которой э, этот бай раунд выиграет. Ну, это же глупо и настолько опрометчиво, что вы просто отдали на этом два раунда. Проще было провести один экономический и полноценный девайсный следом за ним. Почему нет? Ну, сейчас Галил и 4 автомат Калашникова. Хорошо, что есть дымы, хоть какие-то. Хотя бы один. И даже есть флешки, которые накидываются. Только непонятно, правда, кем, но накидываются. Минус от Фоди. Начинается выход из ямы. И здесь э, мясорубка. Мясорубка, в которую затягивает коллектив Визардс. С гранаты даже хунтик забирает оппонента. Пытается найти юзера. Но юзера съедает Фоди Зорд. 13-7. Во второй половине, дамы и господа, счет 5-0. К сожалению, Royal Flash не оставляют шансов команде Ripe Wizards на хоть какое-то вообще благоприятное то то там, что их может ожидать впереди. Ну, просто потому что в ноль. И снова вай-раунд 2, 2 калаша. 3 калаша. Ура! Три калаша, 2 пистолета. Но вот такой девайсный раунд еще может зайти. По моим личным убеждениям Однако, как вы видите, оборона У Royal Flash, по-моему, непробиваемая А Вафен и Broken Hands Остались вдвоем, минус от Broken Hands У Авафена нет девайса И здесь просто ХАЕшка под ноги Прострел в лицо То есть, называется, вышел в яму А лучше бы сделал что угодно, но в яму не выходил 26 хп у Broken Hands Опять же, попытки прострелить Оппонентов э, В ответ за своего Простреленного тиммейта кстати, вот сейчас очень таймингово я, может быть, просто из-за того, что говорил, не услышал, было ли слышно приближение Хунтика, но Брокен Хенс делает уже, если я не ошибаюсь, то ли два, то ли три минуса, что достаточно большой, в общем-то, потенциал дает на победу в раунде, но Фоди несчастью так не думает. 14-7. Как можно участвовать в турнире? Шаншот. Создаешь команду. Ну, ищешь себе тиммейтов, да. И когда вас 5. Регистрируешься в социальной сети ВКонтакте. Ищешь там группы, которые проводят турниры. И регистрируешься. Все очень просто и элементарно. r а, пытается забрать соперника на миду, ему, кстати, удается это сделать, Райп Визерс же тем временем пытаются качать соперников в разные стороны На миду потасовка, на точке Б потасовка, а еще и Брокен Хенс, между прочим, забирает спешл Зорода, Хунтик, ответочка и минус от Эмика. Но Эмик здесь, опять же, скорее отвлекающий маневр, потому что Брокен Хенс еще не успел добежать до точки Ретуркин и Фоди остались вдвоем, и Эмик еще один минус, э, хотел сказать, с автомата Дигл. С пистолета, с пистолета, с Диглад. Ретуркин. Снова отдается под Эмика и, и только Эмик, короче, смог из коллектива Райп Визардс хоть что-то сделать вообще во второй половине на данный момент. Потому что все попытки сделать что-либо до этого заканчивались поражением. Только эмик, только победа Вот такой лозунг должен быть у коллектива Райп Визардс Wizard, на этот матч Ну, все плохо, действительно, все плохо в атаке Лететь со счетом 6-1 Приемлемо на самом деле Но сложно Сложно, я имею в виду, психологически Потом будет включиться в камбэк Поджим, поджим Медан и Эмик в этот раз уже проигрывает. А лучше бы был вот у него все-таки Дигл. С Диглом он стрелял гораздо круче, чем с автоматом Калашникова. Как вы видите, с Калашом, к сожалению, вообще ничего достичь не удалось. Спешл Зород одной пулькой э, забрал заклад прикопа. Брокен Хэнс, разменный фраг. Паритуркину и тут выход на точку А. Который, по идее, игроки обороны, в общем-то, должны съедать. Брокен все-таки догоняет Спешл Зорода. И тут размен от Фоди. Авапен один. И у Авапена есть автомат Калашникова. Это радует, потому что с пистолетом, конечно, шансов у него было бы гораздо меньше. Но у него нет бомбы. Бомба под подконтрольна игрокам обороны. Они уже в позициях и... Ну, РЗА, правда, ладно, без позиции. Авапен. Минус Фоди. И при этом, кстати говоря, ну, без потери лайфбара. Первая флеш, вторая флеш И пытается РЗА забрать соперника и все-таки переспреивает. Увы, Авапен мог, но... То ли эти две флешки каверзные выброшенные РЗА, э, то ли просто невезение, но 15-8. И это матч для коллектива Royal Flush. Один раунд, и победа на Мираже достанется им. В свою очередь, команды Райбизардс должны взять 7 к ряду, э, чтобы выйти в овертаймы. Ну, я не знаю, возможно ли это Учитывая, что, опять же, счет во второй половине 7-1 Ретуркин Под вражеские флешки и дымы, если можно так сказать Выходит, забирает э, одного из соперников Делает еще один минус Спешлзор Забирает э, еще одного соперника Закладка прикоп находится на меду По нему есть информация В спину появляется хунтик И это 16-8, дорогие друзья ГГшечка на первой карте Коллектив Royal Flash. Становится победителями на карте Мираж. Ну, а мы отправимся смотреть с вами, что правильно, карту Тускан.